Всем поклонникам итальянской кухни, а также блюд из морепродуктов, хочу посвятить этот рецепт. Чапина это нереально вкусно, ароматно, аппетитно, невозможно оторваться, стоит разок попробовать. Спешу поделиться подробным рассказом, как приготовить чапина, Густой суп из морепродуктов и рыбы с овощами – это настолько вкусно, что сложно передать словами. Сочетание всех ингредиентов дает потрясающий результат – а сам процесс вряд ли можно назвать сложным, так что советую, немедля, запоминать рецепты и повторить в домашних условиях. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Вымойте, обсушите и нарежьте помидоры, выложите на противень, сбрызните оливковым маслом, присыпьте солью и перцем. 2. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку примерно на полчасика. 3. Параллельно очистите и измельчите кубиками остальные овощи, выложите в разогретое масло, обжаривайте минут 5. 4. Добавьте чеснок и томите еще минут 7-10, помешивая периодически. Вкусняшки, подписавшимся! 5. Влейте вино. Добавьте сок и цедру лимона, стакан бульона. 6. Добавьте соль, перец по вкусу и помидоры. 7. Замороженные морепродукты залейте водой, а после обсушите. 8. Миди, креветки и филе рыбы выложите к овощам, залейте бульоном, доведите до кипения и накройте крышкой, оставьте на среднем огне. 9. Минут через 7 добавьте нарезанные кальмары. Продолжайте варить еще несколько минут до полной готовности. 10. В конце добавьте измельченную зелень и подавайте чапинок к столу. От желаемой густоты супчика зависит и количество бульона, которое вы будете использовать. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Ингредиенты. Помидоры, 4-5 штук. Оливковое масло – 3 столовые ложки. Соль и перец – по вкусу. Луковица – 1 штука. Стебель сельдерея – 1 штука. Фенхи – если есть. Морковь – 1 штука. Чеснок – 2-3 зубчиков. Красное вино – 150 мл. Рыбный бульон – 1-1-5 литра. Рыба и морепродукты – 1-1-3 кг. Филе белой или красной рыбы, миди, креветки, кальмары и т.д. Зелень измельченная – 2-3 столовые ложек. Базилика петрушка. Лимон одна штука. Количество порций 8-10. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Заходите в гости.